Так, ну что, всем привет, на связи Евгений Карташов И в этом видео мы наконец-таки с вами будем проектировать нашего Telegram-бота На платформе Bot Help, Которая позволяет создавать автоворонки в мессенджерах Пока что это ВКонтакте, Telegram, Facebook, что там у нас еще И WhatsApp, но WhatsApp это уже по запросу, там нужно покупать официальное API Ну в общем, короче, напоминаю, мы с вами уже записываем какой-то там урок по счету Сейчас скажу, пятый если вы не смотрели предыдущие уроки, обязательно посмотрите, у нас записано, это уже пятый урок получается, у нас серия идет в бесплатном плейлисте с уроками, где мы учимся пользоваться платформой Bot Help. Не буду повторять то, что было сказано ранее, мы с вами научились создавать ботов, создавать странички и теперь нам нужно научиться создавать логику внутри бота. Если вам интересны уроки по ботам, вы хотите научиться их настраивать, у нас есть специальная страничка, где я выдаю бесплатные уроки по использованию платформы. Эта ссылочка будет под этим видео, также будет ссылочка под э, плейлист. А, подключайтесь к боту а, в Телеграме либо во Вконтакте, там, где вам удобнее, и вы сможете получать все уроки по ботам а, бесплатно. Часть из уроков в скором времени появится, и она будет платная, но это уже будут технические задачи под конкретные задачи. там Создание автовебинаров, создание консультирующих ботов и прочего. То есть если вам не нужны такие продвинутые штуки, то все обучение для вас идет бесплатно. Подключайтесь в боте, у ботов есть преимущества. Во-первых, у них есть обучение, а во-вторых, они дают вам доступ в закрытый чат, где люди, которые обучаются сейчас ботом, то есть специалисты по ботам, они задают вопросы, мы все дело разбираем. Итак, вводная прошла, поехали к боту. Что мы с вами сейчас научимся делать? Мы с вами создадим бота. Бот будет приветствовать нового пользователя, задавать ему вопросы, сохранять данные по его вопросам, фактически это анкетирование, сохранять данные по вопросам в карточку клиента, После чего говорить человеку спасибо и показывать ему меню, в котором есть какие-то дополнительные плюшки Я показываю бота, который сейчас у меня реализован для моего проекта Target Party, где я обучаю специалист, специальности, специалист по таргетированной рекламе в Instagram И через данного бота я принимаю вопросы, на которые я отвечаю в своем Телеграм канале Следуйте, давайте мы научимся создавать нечто подобное что нам необходимо с вами сделать? А Мы с вами создаем в панель боты, нажимаем на создать бота. Нам необходимо выбрать Telegram многошаговый. Начинает появляться ну, панель создания ботов. Здесь нам нужно указать название бота. Я обычно указываю всегда а, дату создания бота, потому что когда ботов много, у них потом начинаешь путаться. Это первое, что я добавляю всегда, если у меня несколько проектов, я пишу название проекта. Но здесь, так как у меня бот, который называется HowToCreateBot, то есть как создавать ботов, have, я обычно пишу название бота have to create HowToCreateBot. И так как у меня бот многошаговый, у меня есть несколько ботов. И боты они переносят, когда в общем человек, когда человек полностью проходит вот этот процесс. Я в конце ставлю метку, которая звучит так, что человек заполнил анкету, человек адекватен. И когда человек получает эту метку, он автоматически переходит на нового бота. И вот эти боты у меня, они разбиты по шагам. Вот это у меня шаг номер один. И есть, соответственно, шаг номер два, который производит уже другие операции или другие задачи. Поэтому, для того, чтобы мне не путаться, я часто пишу здесь просто шаг первый. Шаг первый, к примеру, там анкета. Плюс вопросы. Я это пишу специально, чтобы понимать, что этот бот делает. Так гораздо проще, потому что следующий бот у меня будет называться шаг 2. И допустим, не анкеты и вопроса, а там а рассылка. И дата создания бота позволяет в них ориентироваться. Потому что, как вы помните, на прошлой страничке их достаточно много, когда вы их создаете. И в них сложно будет разбираться. Видите, тут какой огромный перечень. И это делать достаточно просто. Далее мы выбираем канал. В данном случае это Telegram. Я еще также рекомендую, когда вы создаете телеграм-канал, если у вас несколько телеграм-каналов, у них есть одинаковое название, чтобы вы у них не путались, делайте вот так, как делаю я. То есть я ставлю прочерк и пишу там таргетолог, либо вопросы, либо создание ботов. И обращаю ваше внимание, что это три разных бота. То есть Евгений Карташов таргетолог, это бот 1, Евгений Карташов вопросы, это бот 2, Евгений Карташов создание ботов, это бот 3. То есть они все разные. Чтобы у вас не возникало вопросов, как ты сделал, что у тебя тут три бота. Это просто три разных бота. Каждый из этих ботов добавлен в канал. И как, мы, как это делать, я об этом ранее уже говорил. Следовательно. А, следовательно, в данном случае мы говорим про бота, который у нас идет как создание ботов. Я выбираю его и нажимаю просто на создать. У нас появляется, как сказать, дашборд бота. То есть он фактически пустой. То есть вот это поле, с которым мы работаем, это более, поле, в котором мы закладываем Систему работы нашего бота. И давайте смотреть. То есть, я взял вот эту схему, потому что я ее у себя реализовал. У вас может быть абсолютно другая схема. Если вам нужно реализовать какую-то конкретную задачу, то переходите в чат, спрашивайте там. Я по возможности отвечаю. Ну и, соответственно, также другие люди отвечают. А в целом, для демонстрации, просто того, что в принципе может делать бот, мы сделаем именно вот это. То есть, давайте я прям буду отсюда все копировать, заполните небольшую откету для получения бонуса. То есть, у нас здесь есть как какого рода меню? У нас есть кнопочка, которая называется «Тестировать». Если мы нажмем на нее, у нас должно открыться приложение Telegram, и мы сможем поклацать на кнопочки нашего бота и увидеть, как все это дело работает. Обращаю ваше внимание, что если вы хотите, чтобы бот работал таким образом, что люди просто пишут вам в бота, и бот начинает работать как бот, это настраивается по другому процессу. То есть вот этот бот, он настраивается индивидуально под определенную ссылку То есть потом мы этого бота подключаем к нашим страничкам И бот срабатывает с вот этой переменной Смотрите, здесь вот есть переменная А старт, start и вот это вот цифры Это переменный который запускает конкретно вот этого бота Если человек напишет просто в бота, не указывая переменные Бот работать не будет Это будет просто бот, в котором будет начать диалог, но потом бот на это реагировать не будет для того, чтобы запустить бота именно вот в таком контексте, чтобы любой человек, который просто написал бота, чтобы он попал в вашу рассылку, это настраивается другим способом. Как? Пишите в чат, там разберемся, покажу все. Следовательно, то есть какая логика? У нас здесь есть кнопочка «Тестировать», есть кнопочка, которая активирует бота, есть кнопочка, которая позволяет настроить бота. В данном случае это изменить его название, либо поменять бота, который будет отрабатывать процесс. И также есть кон «Конвертировать бота». Конвертация бота — это перевод бота, который вы только что сделали, допустим, для одной платформы, в данном случае это Telegram, для других платформ, то есть для ВКонтакт, для Вайбера, для ВКонтакте и мессенджера Facebook. В рамках этого обучения мы конвертировать ботов не будем. Это будет все там дальше. Что здесь есть еще? А крестик просто закрывает бота. А здесь есть вот такие еще кнопочки, то есть плюсик. А это увеличение экрана, то есть удаление и привлечение, то есть приближение. Также есть автовыравнивание шагов. В данном случае это если у вас будет много всего везде раскидано, вы нажимаете на автовыравнивание, и они у вас выравниваются. Функция в принципе полезна, но если вы сами будете делать шаги, сейчас покажу, к примеру, то есть вы закладываете логику вот такую, чтобы вас, вам так удобнее, допустим, было просто от, отображать определенные шаги, то если я сейчас нажму на автовыравнивание, он их раскидает так, как ему удобнее. То есть он их пытается просто выстроить в длинную линию, чтобы у вас шла последовательность шагов. В данном случае я автовыравнивание не использую, мне оно просто не очень удобно. Удаляем. Этот шаг мы тоже сейчас удалим. Так, а, удалить. Что здесь есть еще? А, вот здесь вот есть красная кнопочка с плюсиком. Она, в принципе, является основным блоком, который добавляет разного рода блоки на панель. Какие здесь есть блоки? Есть блок задержка. А, блок задержка — это условия, которое должно Это условие времени, в котором вы закладываете логику Сколько должно пройти дней, минут, часов Либо это должно произойти моментально То есть мы, допустим, можем поставить немедленно И если мы переходим ну, Сейчас я покажу То есть если у нас, допустим, есть задача отправить человеку сообщение Давайте сейчас вот напишу Так, мы здесь копируем Заполните анкету для получения бонуса То есть мы пишем текст Заполните анкету для получения бонуса и если нам необходимо, чтобы следующий шаг произошел немедленно Мы можем либо сразу же поставить блок перехода на следующий шаг Сейчас я это уберу Вот таким образом То есть, чтобы как только человек нажимает здесь, допустим, на кнопочку Ему моментально открывался следующий шаг Либо, если нас не устраивает такой формат К примеру, если вы запускаете какой-нибудь вебинар либо мастер-класс вам нужно, чтобы сообщение было отправлено не сейчас, а на следующие сутки то вы тогда можете указать задержку, в данном случае поставить, к примеру, отправить через один, дни, один день, либо, допустим, убрать вообще здесь, поставить немедленно, а вот здесь поставить конкретное время. То есть, отправить, допустим, там, дождаться, отправить в 9, допустим, утра, 00 времени. Следовательно, если мы теперь поставим логику вот таким образом, что нам необходимо будет отправить сообщение, то после того, как начнется диалог, система дождется наступления следующих суток 9 утра. То есть если человек подписался, допустим, к нам в любое время после 9, после 9, то ему будет отправлено сообщение на следующий суток. Если человек подписался, получается, в рамках, допустим, там 6 утра, 7 утра, 8 утра, то ему сообщение будет отправлено ровно в 9. То есть он ждет именно наступление следующих суток в случае, если время было после 9, то есть будет время там 0,1 минуты. Сообщение будет отправлено на следующие сутки Так, сейчас мы это удалим Здесь достаточно много переменных И условия их использования Они достаточно сложные То есть здесь нужно смотреть на конкретные задачи Опять же, так как я не могу рассмотреть Абсолютно все варианты, которые могут прийти к вам в голову Либо под ваши бизнес-задачи Приходите в чат, пишите вопросы Там все это дело разберем Возвращаемся То есть нам необходимо сделать так, чтобы человек начал с нами диалог После чего я его встречал текст «Заполните небольшую анкету для получения бонуса». И была кнопка, что «Да, я хочу заполнить». Следовательно, сейчас мы это сделаем. Вот у нас есть новый шаг. Здесь, обратите внимание, это должно быть текстовое сообщение. Я могу даже его назвать, что «Начало диалога» для удобства. «Начало диалога». «Начало диалога», «Заполните небольшую анкетку для получения бонуса». И вот здесь нам надо добавить теперь кнопочку. Видите, да, вот здесь кнопочку «Да». Нажимаем на «Добавить кнопку». И здесь надо написать название кнопки, к примеру. Да? Хорошо. А здесь есть два поля. Первое поле называется «Тип кнопки». А второе поле называется, точнее говоря, «Тип кнопки может быть URL». Это вызвать какой-то определенный сайт. К примеру, если вы даете какой-нибудь бонус, и вам нужно, чтобы человек нажал на ссылку, и у него открылся дополнительный сайт. К примеру, вы выложили файлик там, на Google Диск, и человек нажимает, допустим, на «Скачать», чтобы получить бонус, вы можете поставить кнопочку «URL». И сюда просто поставят ссылку. То при клике на эту кнопку у человека будет открываться вот этот URL. Либо это может быть кнопка «Перейти к следующему шагу». Именно вот эту кнопку мы сейчас с вами будем использовать. То есть человек нажимает, что «Да, хорошо». И при этом его должны перенести на следующий шаг. После чего мы нажимаем на «Сохранить и закрыть». Появляется кнопочка «Да, хорошо». Следуйте нам. А на следующем этапе нам нужно задавать ему вопросы. Как мы это делаем? Здесь есть поле Соответственно, крестик. Мы нажимаем здесь вот сообщение. Появляется точно такой же шаг, как у нас был на прошлом этапе. И вот здесь важно. Мы должны использовать поле не текстовое сообщения, а поле вопрос. Скрываем верхнее. Вопрос. В чем принципиальное отличие текстового поля от вопросов? При, когда человек нажимает на, в текстовом поле на кнопку, у кнопки появляется шаг И мы можем в зависимости от его ответа перевести человека на разные шаги То есть вы можете задать, вопрос, вы можете задать человеку вопрос какой-нибудь, к примеру, сколько вы зарабатываете Он скажет, там, не знаю, 15 тысяч рублей И если вам нужно как-то это прокомментировать, то вы сможете взять, допустим, галочку, вот эту вот штучку И отвести ее так, чтобы человеку пришло сообщение Сейчас я вам покажу этот момент если мы говорим про форму вопросов, то в вопросах при клике на кнопки ничего не происходит для пользователя. Но ответы сохраняются в карточку клиента. Допустим, что мы можем спросить там для регистрации? Или давайте так. Скажите, сколько вам лет? Сколько вам лет? И здесь мы здесь назовем это просто анкета. Анкета. И здесь у нас есть функция, которая называется «Сохранить в поле». Здесь есть стандартные поля. Как раз-таки задавали студенты вопрос, как сохранить e-mail человека в, ему в e-mail. Вот здесь есть форма. То есть вы можете спросить, какой у вас e-mail, допустим. Какой у вас e-mail? Какой у вас e-mail? E И когда человек вам отвечает e-mail, вы нажимаете поле «Сохранить в e-mail». Теперь, если вам, соответственно, человек отправляет e-mail, а у него... Его e-mail, которого вам отправит, будет сохранен ему в его же карточку в поле e-mail. Соответственно, при нажатии на сохранить, у человека будет, когда он его будет смотреть, у него появится кнопочка, и он сможет ее выбрать. Это если речь идет про когда у вас один, один вопрос. То есть вы таким же образом можете спросить, какой у вас, допустим, там мобильный телефон, там телефон. И человек будет вам отправлять ответ, и ответ будет сохранен ему в карточку. Следовательно, это вот один из вариантов, как вы можете анкетировать и собирать данные персональные по человеку Но что делать, если у вас есть множество вопросов? То есть вы, да, вам, допустим, как раз-таки нужен вопрос а Как, сколько вам лет? Сколько вам лет? И вам нужна вилка, то есть чтобы человек не просто ввел какие-то данные И эти данные сохранились ему в поле, допустим, возраст А Причем поля вы можете сами создавать то есть а, здесь есть по умолчанию какие-то поля, которые идут по, в системе. То есть это e-mail, а, имя и телефон. Но если вы пролистаете в самый конец, у вас здесь есть еще создать поле. И вы можете сами создать поле, к примеру, там возраст, и сохранять данные в эти поля. Эти поля будут созданы в карточке клиента, вы потом сможете их просмотреть. Давайте сделаем такую ситуацию. То есть я обычно спрашиваю у пользователя, сколько, какой у него возраст. да, и Мне нужно сохранить его возраст. У меня есть вкладка. Так вот, я ее назвал просто возраст. И для того, чтобы человек не просто мне написал сообщение в свободном формате, а выбрал какую-то из настроек, мы можем сами создать кнопочки. И человек будет нажимать на эти кнопочки, и мы увидим, как это будет работать. Нажимаем, допустим, на настройки. И здесь мы можем создать поля вариантов ответа. То есть смотрите. До 20 элементов, максимум 20 символов каждый. То есть мы можем задать вилку, к примеру, вам там 18-24 нажимаем на интер один ответ, вам 25, допустим, там 30, интер, вам 30, 35. И, следовательно, если нам нужно реализовать какую-то строгую проверку, то есть, мы, допустим, хотим мы хотим, чтобы люди нам писали какие-то вопросы. И в зависимости, если они нам отвечают какую-то билиберду, мы можем включать проверки. Но в данном случае вам нужно будет придумать самим логику, как что вы должны проверять. То есть, чтобы они не с ошибки. Если у вас есть какое-то кодовое слово для получения продукта, они отправляют его в неверной форме, то вы можете включить проверку, и проверка будет проверять правильность, ну корректность данного ввода. В данном случае мы этого делать не будем. И если мы нажмем просто на «Сохранить», то у пользователя появятся кнопочки и он, соответственно, сможет... То есть мы теперь передаем. То есть он, когда начинается диалог, у нас появляется кнопочка «Да, хорошо», и нам нужно, чтобы моментально при клике на «Да, хорошо» появлялась анкета. Мы вот так ее сводим. И теперь, когда человек будет нажимать на кнопочки, эти кнопочки будут сохранены ему в карточку. Соответственно, в какую карточку? В данном случае я сделал поле «Возраст», и тот ответ, который он будет выбирать, то есть он будет нажимать на эти кнопочки, будет сохраняться ему в возраст. И мы потом сможем посмотреть аудиторию по возрасту. Далее, что здесь можно сделать еще? Если мы нажмем на настройки, здесь есть возможность сделать проверку. Точнее, не, по, не проверку, а повтор. В чем заключается идея? Мы можем поставить задержку до, получается, допустим, 59 минут. И если пользователь не нажал ни на один из вариантов этого ответа, ответа да, на вопрос, мы можем задать ему вопрос, что там, я не могу пропустить вас дальше, пока вы не ответите на вопросы. Ему этот вопрос будет перезадан еще раз. В принципе, можете использовать. Я отказался от данной, от данной опции, потому что ну, мне не критично, если человек не ответит там на возраст. Просто имейте, возможно, имейте в виду, что есть возможность перезадать вопрос в случае, если ответа не, не было получено. Максимальная задержка для проверки условий 59 минут. То есть, если мы нажмем на «Сохранить», то как это будет работать? И человек увидел вопрос, он на него не нажал, и система через 59 минут перезадает ему вопрос. Это свободный текст, вы можете его отредактировать, как вам хочется. То есть я не могу вас пропустить дальше, пока вы не ответите на вопрос. Следовательно, у вас может сейчас возникнуть вопрос: а что делать, если человек не нажал на кнопку вообще? То есть прошло 59 минут и он никуда не нажимает. То здесь есть такая штука, называется следующий шаг. Обратите внимание, в конце каждого блока есть вот здесь вот такая перемена. Перейти к следующему шагу после завершения. Если вы ее отключите то следующего шага по умолчанию нету. Если вы ее включите, то следующий шаг появляется. Как это срабатывает? Если человек в течение 24 суток не отвечает на ни на какую из ваших форм, вы можете принудительно его перевести на следующий шаг. То есть это будет работать таким образом. Человек начинает с вами диалог. Прошло 24 часа. Он не нажал ни на какое сообщение. И ему система автоматически задает вопрос, сколько вам лет. То есть как банкета бы продолжается. Обращаю ваше внимание, что а, такую фишку лучше не делать на начале диалога, потому что если человек отвалился в самом начале, когда вы ему задали простой вопрос, и он не захотел на него переходить, то ну, он вам не нужен, то есть это точно не ваш клиент, и когда вы начнете ему потом автоматически отправлять сообщение, он, скорее всего, будет негативить, будет вас блокировать. А все эти блокировки, они негативно влияют на вашу систему, то есть на ваши профили в социальных сетях, поэтому это лучше не использовать. Это можно сделать уже на следующих шагах, к примеру, вот здесь где-нибудь в конце, когда человек нажал на пункт и больше никуда не нажимает через 24 часа. Вы его можете принудительно перевести на какой-нибудь из вопросов. Следовательно, давайте для ускорения я не буду показывать, как вот это все остальное делать. То есть там вопрос второй, вопрос третий. А просто покажу логику. То есть мы задаем ему один вопрос, потом мы нажимаем на вопрос номер два и повторяем ту же самую логику. Там сколько вы зарабатываете? Сколько вы зарабатываете? Зарабатываете. Ну, к примеру, да? Таким же образом мы задаем вилку. К примеру, там от 10, от 1000 рублей до 3000 рублей. От 10 тысяч до 30 тысяч рублей. И таким же образом вы просто задаете эти цифры вот сюда. К примеру, вот так. Нажимаем на интер, А там 5000, там 10 тысяч рублей. Интер. И когда человек, соответственно, выбирает этот пункт, мы эти данные сохраняют в свою карточку. Я не буду сейчас продолжать. Я думаю, что логика вам здесь понятна. Далее, по завершению анкеты мы человеку выдаем бонус. Посмотрим, как это делаем. То есть для упрощения вы можете копировать блоки, которые вас устраивают. К примеру, я могу просто скопировать этот блок. Это просто текстовое содержание с кнопкой. Я теперь его называю, допустим, там «Выдать бонус». Выдаем бонус. И здесь я говорю, к примеру, «Спасибо за...» Заполненную анкету. Анкету. Вот ваш бонус. Нажмите скачать внизу кнопки. Нажмите скачать на кнопку кнопку. И здесь я меняю ссылку. То есть я говорю: нажимая на карандашик, здесь пишу, допустим, скачать. И в данном случае нам нужен не переход к шагу, а ссылка. Как я говорил ранее. И вот сюда вы можете, допустим, поставить ссылку на Яндекс Диск либо на Google Диск, куда угодно, там, где находится ваш файлик, чтобы человек мог на него нажать и его, соответственно, скачать. Я просто поставлю Яндекс.Ру, нажимаю на «Сохранить». Требуется корректный адрес. Окей, сейчас. Аж. наверное, вот так он хочет. Ладно, давайте мы прямо вот так скопируем. Нажимаем на «Сохранить» и закрыть. Теперь, соответственно, в чем заключается идея? А мы вот здесь в конце, а, как как это обычно делаю я? Вот этот бонус я вообще выдаю не на следующем шаге, а просто в конце. То есть я это делаю так: я нажимаю на текст, здесь пишу ваш бонус, ваш бонус, спасибо за ответы, нажимаю кнопку, далее название кнопки "Скачать", в данном случае тип кнопки у нас URL, потому что нам надо вызвать сайт, добавляю ссылку. И здесь важный момент. Смотрите, скачать. Я обычно стараюсь человека всегда ввести. И я ему в конце еще также задаю вопрос. Что хотите? А Хотите узнать, чем я могу быть вам полезен? Я покажу меню с полезными материалами. Материалами. И здесь ставлю кнопку, допустим, что да, хочу. Да, хочу. И здесь тип кнопки у нас перейти к шагу, потому что нам надо будет вызвать следующий, дальше меню. То есть логика заключается в том, что я просто вот этот бонус, я его перенес вот сюда. И когда человек нажмет, сначала скачает бонус, и после того, как он скачает бонус, ему появится следующий блок, где ему будет сказано, смотрите, чем я могу быть вам полезен. Нажимаем сохранить, сохранить. А зачем это было сделано? Это сделано для того, чтобы, во-первых, человек, нажав на кнопку, мог скачать бонус, а во-вторых, чтобы когда э, он увидел блог, хотите узнать, чем я могу быть вам полезен, появилась кнопка, и мы могли вывести человека через кнопку на наше меню. То есть мы можем, в принципе, забить на э, анкету и через 24 часа выдать бонус человеку, да, то есть несмотря на то, что он не запомнил анкету. Но если вам этого не нужно, то есть вам нужно выдать бонус только тем, кто заполнил анкету, следующий шаг отсюда можете убрать. То есть мы просто убираем отсюда следующий шаг без перехода. Нажимаем «Сохранить». И в целом вы можете сделать каким образом. То есть если человек не заполнил анкету, то следовательно он не прошел все эти шаги. Он автоматически на следующий шаг не переходит. Следовательно он застрял. И вы можете задать ему вопрос, к примеру. То есть, следующий шаг, что вы по какой-то причине не заполнили анкету. Хотите ли еще раз заполнить полностью анкету? И Вы, допустим, дублируете полностью этот блок и отправляете человеку. То есть, здесь нам не нужна никакая кнопка. Хотя, допустим, здесь нам может быть кнопка, что там заполнить анкету. Заполнить анкету. Вы, допустим, я могу написать вопрос, что вы не ответили на вопросы анкеты, и я не могу отправить вам бонус. Вам бонус. Заполните анкету для получения бонусов. Следовательно, вот здесь вот будет у нас стоять заполнить анкету, и у нас должен быть не URL, а перейти к шагу. Сохраняем. И, следовательно, мы опять перенаправляем человека на анкету, и он ее дозаполнит. Дозаполнить, в случае, если прошли сутки, он ее не заполнил. И вот теперь, соответственно, если человек э, не заполнил анкету, мы можем на него забить и больше его просто не трогать. Но нам не нужен клиент, который не может заполнить анкету из трех вопросов. Ну, то есть, зачем нам это надо? Далее, э, переходим. То есть, мы сделали, вот мы передали бонус, и теперь мы должны создать определенное меню, в котором мы будем выдавать человеку определенные материалы. Как это сделать? То есть, смотрите, мы сейчас... Э, Передаем человеку, хотите узнать, чем я могу быть вам полезен. Я покажу вам меню. Допустим, он нажимает на Да, Хочу. И сейчас мы должны встретить человека описание меню. То есть мы -то говорим, что «Смотрите там, сейчас. смотрите, там, к примеру, у меня есть ряд обучающих, обучающих материалов на разные темы. Выбирайте блок, который вам интересен. И жмите на кнопку ниже. И ставим, допустим, смайлик а, пальцем вниз. И а, пока сохраняем. Просто посмотрим, как это выглядит. Вот. И теперь наша задача создать здесь а, кнопочки, на которые человек сможет нажимать, чтобы у него открывались разные меню. Далее. Соответственно, что мы делаем? Нам нужно теперь создать здесь кнопки. Так. А, только кнопка не скачать получается. А, точнее, кнопка скачать, но... А вызвать другой шаг. Я, допустим, здесь на на напишу там онлайн реклама. Сохранить. Потом добавлю кнопку там что-нибудь там. Дизайн для сетей. Тип кнопки переход. К примеру, еще одну кнопку. Что-нибудь там. Настройка ботов. Тип кнопки переход к следующему шагу. Нажимаю на сохранить. Теперь у нас появились кнопочки, при нажатии на которые появляются действия. Да, и теперь что нам нужно сделать? Нам нужно, чтобы человек, нажимая на кнопку, увидел какой-то блок. Да? то есть чтобы человек вот увидел, вот что вы просили, и у него появилась кнопочка «Назад меню», чтобы он мог его еще раз вызвать. Что мы для этого делаем? Я обычно сразу же копирую блок с меню, то есть повторно. Нажимаем «Повторить». И здесь я его пишу, что а, вы вернулись в меню. Вы вернулись. Вернулись в меню. А какой? пункты теперь хотите посмотреть и нажимаю на сохранить сейчас покажу в чем здесь заключается логика теперь нам нужно задать логику сообщений которые должны появляться когда человек нажимает на вот эти кнопки то есть так как у нас это текстовое сообщение мы в принципе можем его скопировать то есть я его копирую опять же и здесь я удаляю лишние кнопки Потом на замедленном, если что, посмотрите. И эту кнопку я называю «Назад в меню». Назад в меню. Так. И здесь, допустим, так как этот человек нажал на кнопку, допустим, онлайн-реклама, я ему здесь пишу, что по, по онлайн-рекламе у нас есть вот такие видео. Видео. Ну и, допустим, здесь «Видео 1», «Видео 2». Видео 3 Нажмем на сохранить. А что я сейчас сделал? То есть смотрите, я нажимаю на онлайн реклама. Теперь перевожу на сюда выдать бонус. Э, обращаю ваше внимание, что вы можете потом эти блоки по называть, так как вам будет удобно. То есть этот вы блок назовете там онлайн реклама, этот блок, допустим, повторное меню и прочее. То есть идея заключается в том, что мне нужно зациклить процесс, чтобы человек нажал на онлайн рекламу, он увидел э, информацию по онлайн рекламе и мог вернуться обратно в меню. Но для того, чтобы он не видел один и тот же текст, я вот это «Назад меню» делаю вот сюда. То есть назад в меню. Выдать меню. а И если человек опять же нажмет на онлайн рекламу, мы ему покажем тот же самый урок. Теперь в чем заключается логика? То есть человек нажимает на онлайн рекламу, он видит сообщение, нажимает на «Назад в меню» и возвращается обратно в меню. Если он опять нажмет на онлайн рекламу, он опять увидит этот текст. Теперь нам нужно сделать то же самое для дизайна для соцсетей и настройки ботов. То есть, примеру, копируем. Копируем. А Я текстовое содержание менять не буду, потому что, ну, я думаю, логика понятна. Дизайн для сетей переходим сюда, назад в меню переводим сюда. В меню он возвращается. И в данном случае дизайн для соцсетей мы обратно возвращаем сюда, чтобы он, чтобы блоки были у нас связаны. И здесь то же самое. Раз. Так. Раз. Два и. 3. Таким образом, у нас человек будет находиться в меню, и он, соответственно, может у нас а, в меню перебирать разные файлы Что еще я рекомендую вам сделать, это а, добавить уровень сегментации Это вот последнее, что мы сейчас с вами сделаем, потому что урок получился на 30 минут, я думал, что он будет коротенький а, Что мы с вами сделаем? Мы с вами установим через действие метку Что значит метка? Метка — это определенный фильтр, по которому мы сможем с вами Фильтровать всю аудиторию, которая у нас находится в подписках То есть, он, когда человек подписывается на наш канал Когда он начинает с нами общаться Он попадает к нам в подписчик канала Но для того, чтобы мы могли разделять аудиторию по разным критериям к примеру, люди, которые заполнили анкету Люди, которые не заполнили анкету Люди, которые купили продукт Люди, которые не купили продукт Мы можем добавить и метки И эти метки добавляются через формат действия Что это такое? Нажимаем на метки точнее на новые действия. А здесь мы, мы просто сделаем там метка адекватный клиент. Добавляем условия и здесь вот есть фраза называется добавить метку. И здесь мы просто пишем адекватный клиент. Нажимаем на сохранить. А что это и для чего мы это сделали? Суть заключается в том, что если человек полностью заполнил нашу анкету, мы не просто переводим его на выдать бонус. А мы сначала ему установим метку, что он адекватный клиент, и потом включаем ему бонус. Он ничего этого не увидит. Эта информация исключительно для нас. А, допустим, и мы можем скопировать эту метку и поставить его вот здесь вниз. К примеру, что а, здесь мы поставим не, а, не заполнил, не заполнил анкету. Ан Анкета. Идея заключается в том, что если человек... А, и вот здесь можно поставить следующий шаг тогда. Следующий шаг. Следующий шаг. Сохраняем. А, поставить а, данные, что клиент не заполнил нашу анкету. И а, вообще, пожел... еще также рекомендуется на выходе ставить завершение бота. То есть, что человеку мы ставим метку, к примеру, не заполнил анкету, и для этого человека мы выключаем бота, чтобы он не висел в боте, как в процессе. То есть это, опять же, это у нас получается блок действия. Добавляем следующий шаг. И в блоке действия у нас есть вот здесь вот такая же вкладка «Добавить действия». Ставим «Не добавить метку», а идем чуть-чуть ниже. И здесь есть фраза «Остановить бота». Нажимаем на «Остановить бота» и выбираем вот этого бота, которого по названию. То есть ищем его. Вот он. Шаг 1, анкета вопросы, нажимаем на него и нажимаем на сохранить Суть заключается в том, что если человек дважды получил форму с вопросами и он на нее не ответил Он нам не нужен, в принципе И мы, соответственно, просто ставим ему, что он не, не заполнил анкету И для него мы этого бота выключили Но а по меткам мы можем отдельно потом делать рассылки Либо запускать ботов отдельно по разным меткам и таким же образом, если э, вам нужны, нужно как-то людей исключить из дальнейшей работы, то есть какие-то люди неадекватные, как-то вам на вас ругались, либо что-то еще, вы можете устанавливать и метки, и поставить условия проверки. То есть последний момент, который я вам покажу. То есть у нас еще есть также здесь условия. Добавляем условия. А в чем заключается идея? То есть мы можем поставить условия для бота, где мы ставим какое конкретно условие. Допустим, метка. Проверка по меткам. У нас с вами только что была создана метка не заполнила анкету. И мы, допустим, ее ставим там. Мы ищем ее, не заполнила анкету. А идея заключается в чем? А мы можем поставить проверку на старте бота а, Сейчас я покажу это, сейчас мы это удалим. Что сначала мы проверяем, а если на человеке метка, если она, допустим, ее нету, то мы запускаем нормальный диалог с ботом. Если метка есть и вы не хотите, чтобы по этому процессу шел, шел какой-то процесс, да, то вы сразу же для него останавливаете бота. То есть вот так вот. Сейчас. То есть метка, да? То есть да, метка у него есть. Следовательно, что? Остановить бота. И таким образом люди, которые мы не хотим показывать какие-то процессы, мы хотим их исключить из процессов. Мы их через проверку условий по метке можем исключать. Тем самым вы можете исключать клиентов, которые у вас что-то купили от серии распродаж Иногда такая ситуация получается, что вы запускаете продажи У вас часть клиентов купила, а вы потом пытаетесь дожать продажи, делать распродажу И клиенты, которые купили за полную стоимость, вы им говорите, что есть у вас распродажи И они вдруг узнают, что они могли купить это со скидкой И это получается достаточно неприятно В общем, смотрите, на этом все Будем завершать урок, получился достаточно длинным Я знаю, что вам, скорее всего, было сложно то, что я рассказывал, поэтому напоминаю Подписывайтесь на бота в Телеграме, либо во Вконтакте, подключайте закрытую группу, задавайте вопросы, планируется еще ряд дополнительного обучения, но уже под конкретные задачи то есть под, авто, под регистрацию на мастер классы организация автомарафонов. Да, когда они идут на то есть одни и те же самые автомарафоны, либо автовебинары, сегментация по подписчикам и многое-многое другое. В рамках YouTube в таком формате это описать сложно, потому что часть из этих вопросов. Она формируется на уровне. Ну, то есть, есть вопрос, как исключить людей. Ну, вот, вот так вот, исключить. То есть, мне это я это в чат просто скину и покажу там за 10 секунд. А писать отдельный ролик для YouTube под это дело сложно. Поэтому, если вас интересуют боты, вы хотели бы на них зарабатывать, хотели бы их настраивать. You are welcome, так сказать. В наш обучающий чат. Приходите туда и смотрите. И напоминаю, если вы ранее не пользовались бот хелпом, либо у вас он заканчивается, вы хотите его продлить. Для вас есть специальная возможность. Вы можете использовать вот эту ссылочку регистрации на платформе. Эти все ссылки будут под видео на YouTube. А для вас платформа будет на 14 дней бесплатной. После чего вы сможете ознакомиться с тарифами на сайте и купить тот тариф, который вас устраивает. Все, пока-пока. Э, пишите вопросы по видео, как настроить то или другое на YouTube, потому что это позволяет продвигать ролики. И, в общем-то, буду рад любой обратной связи и вашим вопросам. Все, пока-пока.